времени суток всем, кто пришел на мой канал, кто не забывает меня и заглядывает периодически ко мне на моей страничке. Меня зовут, кто еще не знает, Екатерина Клопенко и сегодня давайте с вами поговорим о том, как и где заработать деньги. Но не просто пойти и заработать да, какую-то определенную сумму, а как превратить ваши деньги в постоянный доход, причем не просто постоянный доход, а постоянно растущий доход. Это очень, конечно, важно, и я думаю, что, ну, каждого из вас это интересует абсолютно. Рассматривать обычный э, наемный труд мы, естественно, не будем. Там есть потолок, это штатное расписание, бюджет компании, и, извините меня, сверхприбыли вы здесь, конечно, не увидите, ну, и постоянного растущего дохода, тут даже вообще и не может быть об этом речи. Поэтому, спрашивая любого человека, да, он вам ответит, конечно же, где взять, где заработать, где? Это собственный бизнес. Только там у нас воля, развязаны, в общем-то, руки, и мы можем действовать в пределах своих возможностей. Опять же, да, собственный бизнес, скажем так, делится на несколько частей. Мы можем инвестировать свои деньги куда-то, да, допустим, в покупку какого-то жилья, и потом значит, получать какую-то прибыль, процент да, сдачи в наем от этого жилья. Можем поиграть на бирже, опять же, да, можем вложить какие-то акции и получать постоянные проценты с этого, и получать постоянный доход. Плюс есть... Такое понятие, как линейный бизнес, это, в общем-то, наш обычный бизнес, который вот в сознании каждого человека. Магазин, ты директор, ты закупаешь товар, или у тебя своя станция техобслуживания, да? или у тебя саун красоты, или ты какое-то там производство швейное. Ну, в общем, в голове вот у нас вот примерно вот возникают вот такие вот варианты. Что же с инвестициями и с линейным бизнесом? В любое, в любое место нужно вкладывать очень приличные деньги. Причем, начиная, когда начинаете писать, допустим, для обычного линейного бизнеса маркетинг-план свой, да, бизнес-план, как называется, то всплывают такие позиции, на которые нужны реальные затраты, что голова становится вот просто кругом. Я думаю, многие очень люди пробовали открыть свой обычный бизнес на Земле. И вы видите, что, в общем-то, я бы не сказала, что люди достигают прямо вот, ну, реальных, реальных, классных результатов, открывая подобный бизнес. Поэтому все зависит, конечно же, от денег, которые мы готовы вложить в наш бизнес, да, или в наши инвестиции. тогда что остается? что же остается нам? что остается мне, да? естественно, я в свое время тоже хотела что-то, что-то свое, потому что вот этот вот потолок зарплаты меня уже достал. И, естественно, я начала э, хотеть, что я хочу? Я хочу, естественно, свой бизнес, для того, чтобы он был постоянно растущим, это раз. Во-вторых, естественно, чтобы он был легальный на территории моей страны, и, естественно, для э, таким, чтобы я могла развивать свой бизнес а, в других странах, то есть, чтобы он там тоже э, имел какие-то рамки закона. Дальше. Естественно, если я буду его расширять, да, то я бы хотела избавиться от, от всех вот этих вот наемных рабочих, которым должна выплачивать заработную плату, то есть дополнительные траты, дополнительные наемные рабочие. Ну а как тогда его расширять? Но я бы хотела бы его расширять. Естественно, я хотела бы, чтобы мой бизнес... Эм, давал мне большие бонусы, чтобы я могла свободно путешествовать, чтобы я могла свободно купить себе квартиру, да, чтобы я могла свободно купить себе машину, себе и своим детям, то есть обеспечить свою, как говорится, семью. Вот. И еще очень важный, очень важный момент в открытии собственного бизнеса – это его мобильность. То есть, конечно, хотелось иметь бы иметь бизнес, в котором э, ты можешь без оглядки уехать на 3-4 месяца, допустим, куда-то э, из точки, где ты проживаешь, да, и у тебя ничего не рухнет, да, что ты можешь координировать с, э, действия э, где-то оттуда, э, возможно, даже из другой страны. Ну, скажу честно, что на сегодня, в общем-то, есть такой бизнес, и многие великие люди уже об этом говорят бесконечно да был еще в прошлом веке изобретен такой сетевой маркетинг который сегодня в 21 веке считается бизнесом прорывом то есть бизнес который дает реальные возможности заработать и увеличить постоянно увеличивать свой доход и Давайте смотреть, как же, как же, вот из миллиона таких вот компаний, которые сейчас на нашем рынке представлены, сетевых компаний, да, как выбрать свою компанию, как не обмануться, как, с кем все-таки начинать работать. Я прошла несколько сетевых компаний и сделала свои выводы. В любой компании, да, сетевой компании, да, в которую мы, в общем-то, ничего не вкладываем, вся бухгалтерия, все помещения, все производство э, продукта берет на себя сама вот эта вот компания. Наша задача подразумевается именно пользование в, в личном пользовании использовать тот продукт, который э, компания выпускает. Так, давайте выбирать компанию. Да? Первое, мы выбираем его по продукту, то есть тот продукт, который он выпускает. Конечно же, продукт должен быть в, в первую очередь быть таким, которым мы пользуемся ежедневно. Это очень важно. Да? Во-вторых, этот продукт должен быть качественный. И в-третьих, этот продукт должен иметь цену адекватную, да? адекватную ценам вашей страны. Это первое, по какому принципу нужно выбирать компанию. Второе, естественно, вы должны посмотри, посмотреть маркетинг-план, изучить его досконально. То есть вот выбрать несколько компаний, да, и узнать все подводные камни, которые там существуют, все ваши премии, все ваши бонусы, все ваши выплаты, достижения уровней и так далее. То есть маркетинг-план – это очень важно, это, скажем так, основная глыба, по которой нужно определить саму вот компанию. И третье – это лично на моем опыте сложилось, да, и опыте моих партнеров – это известность компании. Вот смотрите, если вы хотите пойти в раскрученную компанию, которая уже очень-очень-очень много лет, и все ее вокруг знают, вы думаете, ведь она себя зарекомендовала, да, то есть куда бы вы, ни по кому бы вы не предложили бы, да, все бы сказали, да, это классная компания, она действительно очень хорошая, да, я пойду. Но тут вот возникает двоякая сторона когда вы приходите своему знакомому и предлагаете слушай давай стань моим партнером и мы будем вместе строить бизнес вот в такой-то компании вы знаете что вы услышите в ответ а я уже партнер этой компании и все и когда вы начинаете перебирать 100 человек из них 80 уже партнеры этой компании поэтому я вам советую выбирать компанию Конечно, которая стоит уже на ногах, да, которая имеет какие-то корни свои, но на вашем рынке, на рынке вашей страны, возможно, она, скажем так, развивается, ну, в пределах пяти лет, не больше. Вот это вот три основных момента, по которым нужно выбрать компанию. Вот, и я, естественно, перебрав кучу всякой информации, нашла такую компанию, она действительно существует. Uh, у нее великолепный продукт, это органическая, натуральная косметика для вас, для вашей семьи, для вашего дома, по очень-очень адекватной цене. У нее шикарный, шикарный маркетинг-план с квартирной программой, с автопрограммой, с возможностью открытия линейного бизнеса. И третье, у нее, естественно... Есть корни, есть корни, и она еще совсем не очень знакома нашему рынку, то есть рынку нашей страны. Это великолепная компания, компания BioSC, она пришла к нам из Франции. Во Франции она более 13 лет уже существует, то есть зарекомендовала себя очень хорошо. Она продавала свои продукты через аптечные Сети. естественно приходилось делать большие накрутки посредникам да и компания пришла к выводу что все-таки нужно развивать именно сеть сеть сетевой маркетинг это одна из находок именно для вот таких вот компаний и компания вышла на рынок нашей страны вот буквально уже около трех лет. Она прекрасно развивается, то есть мы за ней наблюдали, смотрели ее движение и поняли, что в общем-то компания надежная, компания готова к развитию. Вот так. И, и теперь-то весь вопрос, да, в чем суть вообще вот этого видео? Как заработать, где заработать и возможно ли заработать большие деньги в наше время сегодня? Компания Биоси дает такую возможность, дает всем такую возможность, абсолютно не, э, при этом, не спрашивая, что вы умеете, как вы умеете, ваше образование, э, ваш пол, да, то есть она дает возможность всем. Э, главное, правильно этой возможностью воспользоваться. Что же такого, что, в чем изюминка вот данной компании, что вам даст такой большой быстрый старт э, в этой компании, э, что вы сможете... Э, без оглядки э, на другие сетевые э, компании, э, двигаться вперед. Да? Итак, первое, да, первое, это, как мы говорили, продукт, продукт э, который нужно приобретать. Так вот, личный товарооборот, то есть лично мой э, закуп да, в данной компании, которым я буду пользоваться лично сама и моя семья, составляет всего 2714 рублей за месяц это вполне достаточно того, чтобы приобрести продукцию, шампунь, зубную пасту, средства для посуды, стиральный порошок как раз вот на месяц, в пределах трех Если вы сядете, посчитаете, то у вас сумма, в общем-то, которую вы тратите в обычном магазине, да, будет примерно та же самая, только здесь вы за это получаете подарки, скидки и еще такую шикарную возможность, как зарабатывать и строить свой бизнес. 2714 рублей. Многие компании э, поднимают свой э, ЛТО, да, личный товарооборот, до 5, 6, 7, 10 даже тысяч в месяц, а то и в 2-3 недели. Ну, сравнивайте, да. Следующая возможность, конечно, это возможность такого шикарного маркетинг-плана, быстродостижимого. То есть уровень директора в данной компании составляет всего 135 тысяч рублей. Товарооборота всей вашей организации. Задумайтесь на, над этим. Многие известные компании, его, у, у них он а, составляет и 350 тысяч, и 500 тысяч а, за месяц, за 3 недели и так далее. То есть, посмотрите, да, есть разница, почти в три раза меньше. И я вам хочу сказать, что выплаты по... А, маркетингу, да, они идут абсолютно э, четко и в ширину, и в глубину. Вы будете получать все. Вам ниоткуда, нигде не урежут, и ничто компания себе не заберет. Все абсолютно по-честному и все абсолютно прозрачно. Это два. Третье, э, возможность, возможности просто, конечно, дает множество компаний Биоси, но третье, которая э, просто э, срубила меня на повал, это... До момента открытия ИП компания вам будет выплачивать на вашу личную карту банковскую вашу заработную плату, то есть вашу объемную скидку до открытия ИП. Это просто взрыв. При этом вы не будете платить ни одного налога. То есть это все компания берет на себя. Вот это реально взрыв, это вот вообще нет ни одной компании, абсолютно. То есть вы пришли в компанию, вы начали работать, вы получили первые деньги, допустим, 2-3-4 тысячи, да, а они у вас в интернете, и вы сидите на них, смотрите, хлопаете глазками, а что же, а как же, куда же их взять, да, дайте, дайте мне их на руки. А компания вам их дает. Есть компании, которые выплачивают на карту, конечно, деньги, но эта компания... Берет с вас еще дополнительный налог, там до 35% снимаю. снимают. То есть вы 100 рублей заработали, а вам выплатили всего-то 650. Ну, есть разница, да? Вот эти вот три основные возможности просто взорвали, как говорится, мне мозг. Вот. И я уже э, точно знала, что эта компания моя. А четвертая возможность, э, которая даст вам быстрый старт, э, шикарные возможностей движения, да, самой работы, она, в общем-то, не относится к компании БиОСИ. Она относится к нам, к нашему проекту, который мы создали втроем с моими партнерами, с двумя моими партнерами. Это проект, который основан на компании БиОСИ, бизнес БиОСИ. Что же такого интересного и что необычного в нашем проекте, отличающегося ну, совершенно от других да, подобных проектов. Да все, просто все. Мы прошли э, множество компаний, мы попробовали множество методов работы в интернете, и мы поняли, чего мы лично не хотим там делать. Так вот этому всему мы не учим своих людей, мы не учим своих партнеров, мы учим зарабатывать легко. Мы стараемся каждого человека вывести на авторекрутинг. То есть, чтобы люди к вам сами просились и постоянно стучались и говорили, «Расскажи, почему? Расскажи, как ты это делаешь? Как ты зарабатываешь?» Вот этому всему учит наш проект. У нас великолепная школа, созданная с абсолютно новыми методами, очень четкая система выполнения заданий, да, и э, все это дает вам возможность двигаться дальше. Мы с самого начала, изначально, как только человек приходит к нам в команду, мы учим его быть лидером. Не пешкой, которая будет сидеть в интернете и набивать вам людей в команду. Нет. Мы учим каждого человека быть лидером. Мы переворачиваем вашу голову кверхтормашками и заставляем мыслить совершенно по-другому, масштабно. Мы вам ставим цель, вернее, цель вы ставите ее сами себе, и мы вас учим достигать вашей цели. Ну что, в общем-то, вот так мы зарабатываем, действительно, с помощью компании Биоси, с помощью нашей великолепной школы, с помощью нашего обучения, Если у вас, есть вопросы, если вы хотите действительно начать меняться внутри себя, вы хотите мыслить по-другому, глобально, да, то пишите, все контакты находятся под данным видео, обязательно пишите мне, я отвечу каждому, можете сразу же проходить регистрацию, ссылочка указана абсолютно на все мои контакты, вот, Ну и, наверное, до новых встреч. Я желаю всем больших-больших успехов и надеюсь увидеть вас именно в своей команде. До новых встреч!